Мощный бизнес в интернете 2019, видеомаркетинг на ютубе, видеобонус, это быстрый способ раскрутить свое видео, видеобонус, это рекламная площадка по обмену информацией, первое, это оплата за просмотры видео, вы просто смотрите видео и получаете по 0,1 рублей каждые 10 секунд, второе, вы раскручиваете свое видео на ютубе, это выгодные цены, от 0,3 рублей до 1 рубля, Ваши видео могут посмотреть 18 тысяч сетевиков. Третье. Вы зарабатываете на построении структуры. Вы получаете бонусы за просмотры видео, со всей вашей структуры. Также вам начисляются бонусы за заказ просмотров вашего видео. Но это еще не все. Вы получаете матричный бонус 1000 или 10 тысяч рублей. Как добиться успеха в видеобонусе? Вы бесплатно регистрируетесь в проекте видеобонус. Связываетесь со своим наставником. Изучаете площадку видеобонус и начинаете строить. Свой бизнес для этого вам нужно начать приглашать людей и обучаться далее вы строите свою команду из 5 человек вы учите их смотреть видео размещать видео на площадке видеобонус а также приглашать людей в ваш бизнес С помощью проекта Бонус вы можете раскрутить свой youtube канал построить сеть при этом ваша прибыль может быть от 100 тысяч рублей ежемесячно как быстро раскрутить видео на ютубе 5 шагов для продвижения вашего видео первое это создание видео вы создаете видео, о себе или о своем проекте, можно также сделать рекламу или видеообзор. Второе — это загрузка видео. Загрузите свое видео на канал YouTube, правильно настройте его. Третье — это раскрутка видео. Закажите просмотры на видеобонус от 150 до 5000 просмотров. Цена от 150 до 1500 рублей. Четвертое — это Эффективная реклама. Ваши видео увидит целевая аудитория. Вы получите 200 просмотров в день. Пятое. Результат. Ваше видео посмотрят люди, которым интересен заработок в интернете, а значит на ютубе. Ваши видео будут показывать тем людям, кто ищет заработок. Чтобы сделать первые шаги к успеху, пройдите бесплатную регистрацию по ссылке, которую вы видите на экране. Ваш медиа, партнер Владимир Ким.